Всем привет, с вами Максим и вы на канале Путь к Истине. Как вы думаете, что было бы, если бы два величайших мировых гения, Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон, жили бы в одно время? Наверное, они бы изобрели крутую теорию или познали тайны мироздания. Но нет, к сожалению или к счастью, ни первого, ни второго не произошло бы, а все потому, что их взгляды на мировоззрение существенно отличаются друг от друга. Их теорий, теория относительности и теория всемирного тяготения настолько разные, что складывается ощущение, что они жили не точно в разное время, а совершенно в разных вселенных, и их теории совсем не имеют точек соприкосновения. Другими словами, эти теории противоречат друг другу на все сто процентов. Давайте сейчас рассмотрим эти противоречия, на которые официальная наука почему-то закрывает глаза. Исаак Ньютон был основоположником классической физики, которая подразумевает, что пространство и время абсолютны. Это значит, что пространство и время никак не зависит от материи, заполняющей это пространство. А вот Эйнштейн был одним из основоположников современной физики, которая в отличие от классической физики Ньютона говорит нам о том, что пространство и время не абсолютны. То есть, пространство и время постоянно искривляется от материи. Как видите, сам фундамент этих теорий полностью противоположен. Именно поэтому эти теории не могут одновременно существовать в нашем мире. А это значит, что либо Эйнштейн ошибался со своей теорией относительности, либо ошибался Исаак Ньютон со своей теорией всемирного тяготения. Но современная наука, как мы знаем, не умеет признавать свои ошибки, и поэтому она принимает эти две теории за истину. Более того, она говорит нам, что теория всемирного тяготения это как бы малая часть от теории относительности. Но как уже было сказано ранее, сам фундамент этих теорий полностью противоположен. Именно поэтому одна теория не может являться частью другой. Ведь согласитесь, не может быть пространство одновременно и ровным и искривленным. Но и это еще не все. Из теории относительности Эйнштейна следует, что ничего в мире не может двигаться быстрее скорости света, а именно быстрее 300 тысяч километров в секунду. На данном постулате и построена вся теория относительности. Но что интересно, гравитационное взаимодействие между телами в теории всемирного тяготения Ньютона распространяется мгновенно, так как сила тяготения зависит только от взаимного расположения притягивающихся тел в данный момент времени, о чем нам и говорит знак умножения между массами. И снова мы видим явное противоречие. Давайте теперь посмотрим, как объясняют природу гравитации теория относительности и теория всемирного тяготения. Ведь объясняют они по-разному. В теории всемирного тяготения сближение между телами происходит по причине того, что все тела, обладающие массой, испускают гравитационные волны. Именно гравитационные волны и притягивают тела друг к другу. А вот в теории относительности Притяжение между телами осуществляется за счет искривления пространства вокруг массивных тел. И за счет искривления пространства эти тела, грубо говоря, как бы падают друг на друга. Как видите, у этих теорий даже принцип гравитационного взаимодействия происходит совсем по-разному. Казалось бы, это ведь хорошо, когда существует сразу несколько теорий. Ведь есть из чего выбрать, рано или поздно человечество найдет правильную теорию, а остальные теории просто выбросит. Но нет, к сожалению, такого не произойдет, поскольку, как мы знаем, официальная наука не умеет признавать свои ошибки, и поэтому она будет защищать не только правдивую теорию, но и ложную. Ведь уже сегодня она заявляет о нахождении учеными гравитационных волн, тем самым подтверждает теорию всемирного тяготения Ньютона. И одновременно с этим ученые подтверждают и состоятельность теории относительности Эйнштейна, то есть они умудрились доказать существование двух противоположных и несовместимых друг другу теорий. Только вдумайтесь в это, у них пространство и время обладает свойствами искривления? и одновременно не обладает этими свойствами. Что за магия? Все вышесказанное наводит меня на мысль, что официальная наука целенаправленно дуратит человечество, создавая и продвигая несовместимые между собой теории. Ведь как еще объяснить тот факт, что ученые доказывают состоятельность несовместимых теорий с разными друг другу свойствами? Новости о подтверждении этих теорий в последнее время активно размещаются и в YouTube среди крупных научных каналов. Неужели авторы своих каналов не замечают явное противоречие со стороны науки? А может быть они не хотят их замечать? Очень бы хотелось, чтобы авторы этих каналов посмотрели данный ролик чтобы в следующий раз они задумались над тем, что они у себя публикуют. Из-за такого бардака в официальной науке их теория совсем нигде не работают на практике. Приведу буквально один пример. Приливы и отливы на Земле возникают из-за гравитационной силы Луны, которую мы можем рассчитать по формуле. Но как быть с тем, что гравитационная сила Солнца оказывает на Землю почти в 200 раз сильнее, чем Луна? По логике вещей, Солнце должно создавать приливы и отливы в 200 раз сильнее, чем Луна. Но этого, как мы видим, не происходит. Но официальная наука попыталась успокоить альтернативное сообщество, заявив, что пространство неоднородно, поэтому и происходят такие несоответствия в расчетах. Довольно хорошее объяснение, если бы не одно «но». Шарль де Кулон, проводя опыт с зарядами, доказал, что пространство однородно, иначе его формула в разных точках пространства давала бы разные результаты. А ведь закон Кулона официальной наукой принимается за истину. Наука, объясняя одну проблему, создает при этом несколько новых проблем, и таких примеров можно приводить целое множество. И очень печально, что на эти проблемы никто не обращает внимания как физики, так и авторы крупных научных каналов. Думаю, этот ролик должны увидеть как можно больше людей, кому хоть немного интересно то, какой же бардак творится с нашей наукой. Поэтому буду очень рад вашим лайкам и комментариям под видео. А также не забудь подписаться на канал, ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале Путь к истине, и с вами был Максим. Пока!